Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта. Меня зовут Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале Универ Тв. Как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта. Прямо сейчас для тебя смотри внимательно. Сезон континентальной хоккейной лиги уже стартовал и следом за ним стартует сезон студенческой хоккейной лиги России. С 14 по 16 сентября в ледовом комплексе «Зеланды» СХЛ разыграла кубок открытия между четырьмя лучшими сборными России, объединенными, а именно Центр, Поволжье, Запад и Восток. Кто из этих четырех стал чемпионом данного кубка, узнаешь в репортаже Софи Чугуновой. Первые в истории студенческой хоккейной лиги кубок открытия разыграли в Казани. За право стать первыми обладателями данного трофея боролись четыре сборной По Волжье, Центр, Запад и Восток. Каждой команде предстояло сыграть по три игры. Победители определяли по количеству набранных очков. За поб... матч открытия состоялся между сборными Центра и Запада. Центр казался сильнее, но ошибки как в нападении, так и в обороне не позволили забить больше одной шайбы и победить соперника, который умело пользовался ошибками Центра. Итог встречи 2-1 в пользу Запада. Вторая встреча первого игрового дня стала рекордсменом по количеству заброшенных шайб. По Волжье и Восток на двоих забросили 12 шайб, но боевая команда Сурала показала жесткий и скоростной хоккей, одержав крупную победу над хозяевами со счетом 7-5. Если в первой игре турнира одержать победу Востоку удалось в основное время, то исход матча с центром решила серия буллитов. После третьего периода на счету обеих команд было по 4 заброшенные шайбы, но как бы ни был надежен вратарь центристов, гости с Урала смогли забросить на одну шайбу больше, чем соперники». Свою третью победу ребята одержали в противостоянии с еще одним лидером турнира командой Запад. Никаких проблем команда Георгия Катина не доставила. Уральцы поразили ворота шесть раз, а пропустили лишь единожды и упрочили свои позиции. В тяжелом, но не менее результативном матче между Западом и Поволжьем сильнее оказался Запад. Команда зеленых забросила 6 шайб. Хозяева ответили четырьмя, 6-4 в пользу Запада. Заключительный матч турнира состоялся между сборными Поволжья и центр. С первых минут матча центристы ринулись в атаку. Часто бросали стороны на ворот, но удача была не на их стороне. То шайба летела мимо ворот, то в штангу, а вратарь хозяев льда был просто бесподобен. Вытаскивал, казалось бы, безнадежные шайбы. После первого периода команда Анварова и Ахметова смогла найти ключ к воротам гостей и забила сначала одну, потом вторую и третью шайбу. Начало третьего периода также располагало к увеличению преимущества хозяев. Но соперник решил иначе. Две пропущенные шайбы и были дольные последние пять минут встречи. Интересно было наблюдать за игроками обеих команд в этот промежуток времени. Ребята самоотверженно ложатся. Жились под шайбу и с последних сил вались в контратаку. Но счет так и не изменился. Победа и третье место. После матча все команды были приглашены на лед для вручения медалей памятных подарков, а также для честного чемпионов. На лед две недели катались. Поступил такой вызов в сборную. Все. Тренер собрал нас, сказал, сели на поезд, приехали. Прошла первая тренировка. Ребята все, конечно по командам знаем, но как играют, еще не сплотились, еще пока какие-то Сочетание э, не наиграли в процессе игр. Помимо розыгрыша первого кубка, открытие состоялось еще одно важное событие для мира студенческого хоккея России. Между молодежной лигой и студенческой заключили соглашение, целью которого является содействие хоккеистам, окончившим выступление в клубах молодежки в получении высшего образования и продолжение спортивной карьеры в студенческой хоккейной лиге. Софья Чугунова, Амальта Миров, «Неделя спорта». Итак, друзья, мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас мы будем говорить о таком мероприятии, как внутривузовский так проекта от студзачета АССК к знаку отличия ГТО. И сегодня в гостях у меня в студии, можно сказать, идейный вдохновитель этого проекта во всей России, главный менеджер, а также по совместительству, ну, самой главной должности, я думаю, у тебя, это председатель нашего спортивного клуба Казанский юлбарсы» Ренат Мингалеев. Ренат, тебе большой привет. Добрый день. Роман. Прежде чем мы с тобой начнем говорить об этой... Об этом замечательном мероприятии я предлагаю тебе и вам, дорогие зрители, посмотреть сюжет, который приготовил для вас Виктория Степина с данного мероприятия, которое проходило у нас в воскресенье в КСК КФУ Уникс. Смотрим, наслаждаемся, затем приходим к обсуждению. На старт, внимание, начинаем! С 1 сентября по всей России Дирекция спортивных и социальных проектов совместно с ССК России запустили новый социально значимый всероссийский молодежный физкультурный проект от зачета к значку отличия ГТО. 66 регионов России, 72 тысячи участников и 302 вуза. Конечно, Казанский федеральный не остался в стороне. 500 студентов из различных институтов пришли проверить свои силы и отстоять в честь университета. Но ну, вообще оно началось с инициативы наших вот, социальных партнеров, ассоциации студенческих спортивных клубов России, которые пришли с инициативой в интересной креативной форме, поэтапно, поступенчато вовлечь в надмиллионную армию студентов. Для нас это было очень важно, что они предложили значит, увлекать студентов в официальное выполнение нормативов комплекса ГТО, потому что, к сожалению, пока студенческое братство не так активно включилось в реализацию этого федерального проекта президентского, между прочим, мы, конечно, эту историю поддержали. В минувшее воскресенье студенты боролись за лучшие результаты в таких дисциплинах, как челночный бег, прыжок в длину, рывок гири, пресс, подтягивание и отжимания. Наряду с физической подготовкой у участников проверяли подковность в области теоретических знаний по физической культуре и спорту. К тому же все, кто пришел поболеть за свои институты, к слову, их было много, могли измерить свои показатели тела, рост, сила, вес, мышечная масса, костная и процент содержания жира в организме. Ну, вначале было очень волнительно, так как все-таки, это во-первых, это первое соревнование такого масштаба для меня, как спорторка. Ну и, конечно же, сдавать готов в рамках, когда ты уже стал студентом, это все-таки намного другое, чем в школе. Поэтому было очень волнительно, но, в принципе, мы все справились с этим, ну и начали сдавать. Студенты, выполнившие на данном этапе нормативы комплекса студ зачет АССК России» на золотой знак попадают в сборную вуза по ГТО. Таким образом, получая право защищать честь вуза на втором этапе – региональном студенческом фестивале ГТО. Состоится он с 24 сентября по 11 ноября. Это первый в стране конкурса соревнований по выполнению нормативов ГТО среди высших учебных заведений России. Планируется, что в Казани участие в проекте примут 3000 студентов из 8 вузов. Мы желаем удачи! сил и стойкости нашему спортсмену. Виктория Степина, Амаль неделя спорта. Итак, дорогие друзья, мы посмотрели с вами сюжет от Виктории Степиной. Большое ей спасибо. Итак, Ренат, перейдем уже к обсуждению данного мероприятия. С чего вообще все началось? А... Как дошли до такого, то что готовить узнаем В рамках АИСК. выиграл грант, фонд президент грантов на проведение первого фестиваля среди студентов ГТО. Но сделал не просто обычный ГТО, а сделал так по не... несколько этапов. Внутривузский, региональный и всероссийский фестиваль ГТО среди студентов. Внутривузский этап как раз-таки стоит в том, что студенты сдают не норматив ГТО, а создают зачет счет АСК России. Тем самым они смотрят свою готовность, проверяют, готовы ли они задавать ГТО. Mm, в чем отличие сразу вот, норматив ГТО от э, АСК? Да. А, норматив ГТО... Нужно сдать, чтобы получить знак 8 нормативов. Mm -hmm. Студензачет Айской России это облегченная форма ГТО, где у нас 5 нормативов, но которая дает нам показатель, готов ли студент сдавать ГТО. Получается, что во внутрьвузском этапе студенты, большое количество студентов приходит, сдает нормативы С Тузачет России, отбираются лучшие, кто сдает на золотой знак Существует зачет Айской России. И именно эти люди уже могут идти дальше сдавать на золотой знак отличия ГТО. Mm -hmm. Хорошо, вот ты как являешься менеджером проекта, ты, скорее всего, следишь по всей России, что в итоге происходит. Какие регионы вот прям хорошо вот удивили? А, на данный момент а, в проекте участвует 66 регионов. У нас проходит 1 сентября внутривысокий этап. Он официально был дан старт 16 сентября, день рождения Айска России. На данный момент все регионы хорошо проводят. Нет таких регионов, которые намного круче проводят других. В принципе, все регионы одинаковые, Мы, но еще проект продолжается, время есть, посмотрим, какие будут итоги, результаты. Mm -hmm. Хорошо, перейдем к системе проведения именно по вот, верхкарьерной лестнице, можно так сказать, внутривузовский этап региональный и всероссийский. А напомню, друзья, то, что когда был фестиваль АССК в городе Анапе, в поселке Суко, был такой неприятный момент, то, что был допущен профессионал. Так как э, АССК позиционирует себя как больше любитель для любителей, здесь как это обходится? А, ну ГТО это из-за Читайской оси такой вид, где нет профессиональных угу. спортсменов. То есть. То есть может у, участвовать в этом любой. да проект участвует любой желающий, независимо угу. от своих достижений, хоть он мастер спорта международного класса, хоть он только вчера начал заниматься спортом, uh -huh. любой может принять участие в нашем проекте. Uh -huh. Хорошо. А кто попадает в итоге в сборную вуза? Сколько человек? И uh -huh. что ему необходимо для этого сделать? По итогам внутривузской этапа все те студенты, которые сдают нормативно золотой знак Судачата России, официально попадая в сборную вуза на региональный этап, их может быть... Огромное количество, 100-200 человек. Зависит от того, сколько человек пришло на отборочные этапы в ВУЗ. Но чем больше, конечно же, представителей студент, студенчества нашего ВУЗа будет на региональном этапе, тем больше шансов у нас отобрать 10 лучших результатов именно на региональном этапе. Но я скажу подробно, что именно на региональном этапе уже студенты сдают норматив ГТО, и лучшие 10 студентов... Из каждого вуза 5 девочек и 5 мальчиков будут отбирать результаты. И их сумма будет складываться по 10 очковой таблице. Uh -huh. И тот ВУЗ, у кого будет самые лучшие 10 результатов, получит путевку на всероссийский фестиваль в город Белгород. Mm, то есть получается, сборной именно региона не будет, да? Да. И, каждый регион... и не будет такого, как извини, что перебил, а как на ССК, допустим, вот у нас выступали и по баскетболу, и по волейболу. Вот несколько наших сборных было. Ну, имеется в виду не КФУ, а всей республики. Да, будет всего... То есть здесь только одна, да? да один ВУЗ только, один может, в республике. Официально допускается на фестиваль 55 регионов, mm -hmm. 55 ВУЗов будут у нас представлены на фестивале ГТО в Белграде. На данный момент у нас зарегистрировалось 66 регионов, то есть будет составлен какой-то рейтинг по тому, как будет проведен каждый региональный этап в каждом регионе. И 55 лучших команд именно в ВУЗов попадут от лица региона защищать в честь региона на фестиваль ГТО на Россию. Друзья, я напоминаю то, что сегодня мы с Ренатом Менгалеевым, с нашим председателем студенческого спортивного клуба «Казанские юлбарсы» говорили о внутривузовском этапе проекта от А АССК России к знаку отличия ГТО. ГТО. Ренат, тебе большое спасибо, что ты пришел к нам на программу. Спасибо вам, что вы нас поддерживаете, освещаете наши мероприятия. — Еще раз большое спасибо. И большое спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы смотрите нашу программу. На этом все. Мы закругляемся на сегодня. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.